Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада: это о чем он не решается вам написать, сказать. Первое, второе, третий, четвертый вариант. Выбирайте любого времечка в комментариях, а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала Большущие. Поэтому давайте. Загадываем мужчину для мужчин, если вы думаете, женщины любят досказать, нежели не досказать. Поэтому э, я думаю, что немножечко бесполезно в этом плане. Я думаю, все уже выразили свои девушки. Мысли, кому надо было выразить, кому не надо, то тому не надо, да? Поэтому давайте о чем не решается вам сказать. Так, я думаю, что если что, ставьте на паузу, скушайте твикс, приходите сюда и давайте выбирать, и давайте смотреть. Поэтому, здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? О чем этот мужчина не решается вам написать и сказать? Чем? О чем? О чем? О, о чем, Сейчас я немножечко, я в принципе знаю, наверное, это немножечко немножко разочарует девчонок. Дорогие мои, здесь о чем человек не решается вам сказать. Если кто-то имеет с этим человеком отношения и тому подобное, что, возможно, у кого-то сил не столько много, как он а, а, того бы желал. Дорогие мои, здесь немножечко говорится о силе, о статусе, о возможностях человека. Вот немножечко не дотягивает, возможно, до какого-либо уровня в своей жизни. Вот здесь я бы не сказала, что здесь у нас баба. Бабы, там все дела, что он там любит, не любит, сильно, не сильно. Вот здесь немножечко... Есть такой момент, что не вера в себя, свои силы, возможно, здесь немножко человек не сказал, чем он владеет, либо наоборот владеет, но не сказал. Здесь больше о своих возможностях, о своей жизни, возможно, о финансах, о своих владениях, возможно, человек не сказал. О своих нуждах тоже может, кстати, проигрываться. Возможно, человек немножечко не в силах что-либо сделать, но говорит, что мы все, я на все способен, на все согласен, хотя думаю, что это правда дичь. Это то же самое, когда вот такая, не знаю, бесшабашная девчонка, ой, а мы поедем на лайнер, а он там на заводе, у него зарплата 10 тысяч. Мы поедем на лайнере, конечно, поедем когда-нибудь точно. Поэтому, дорогие мои, ну здесь больше о статусе, о силе, может, человек вам не решается сказать возможно человек немного преувеличивает то какую-то свою значимость в ваших собственных глазах это кстати тоже может здесь прослеживаться возможно о своем а, о своих владениях, возможно, о квартирах человек не говорил. Это тоже, кстати, мог, может здесь отыгрываться, либо даже человек сам об этом не знает. Поэтому а, вот здесь больше, конечно, о чем не решается вам сказать, возможно, человек... Здесь они могут быть, кстати, конечно, ну, женаты, не женаты, это тоже. Насчет вот, женить бы, не женить бы. Все дела. Именно статус человека. Статус, владения силы. То, чего человек имеет, вот здесь не решается вам сказать. Возможно, у кого-то очень даже сильно проиграется, что человек женат, но очень сильно об этом не хочет как-то говорить. А Зачем оно надо? Возможно, человек не, не женат и не хочет не об этом говорить, а, хочет, а не хочет о том, что он чем-то владеет. Возможно, какой-то, возможно, теневым бизнесом, а может, еще чем-то. Но здесь тоже может, кстати, проигрываться. О чем-то имеет, но это не сказать. Нет. Либо сказать, что он что-то имеет, но этого не имеет. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше вот такая позиция, нежели какой-то сил, любовь, все дела. Ну, как обычно, привыкли, но, дорогие мои любимые слушательницы. Слушать и смотреть, ну, возможно, кто-то не говорит о своих планах. И тому подобное, потому что сам в них еще не верит и не, разби... не разобрался. Поэтому вот здесь также. Но здесь не решается в общем плане сказать о том, что он имеет. Но это скрывает немножечко. Возможно, даже, кстати, по самому себе. Ну, то есть человек и не знает, но это владеет, но и при этом знает, но и при этом не говорит. Тоже может, кстати, отыгрываться. Я не думаю, что у всех десемерка, император... Луна, девятка жезлов и десятка пентаклей. Вот, ну, здесь, ну, я думаю, что это такая редкость будет. Поэтому, дорогие мои, я бы не сказала, что здесь какие-то на стороне по тройке, по семерке и по жезлам. Возможно, человек не уверен в своих собственных силах, либо в своих собственных словах, а... либо в своих каких-то планах и который он хочет выполнить, возможно, в ближайшее время. То есть вот здесь вот как-то вот неуверенность проигрывается в самом себе, в своих планах, в намерениях, то, как оно будет строиться. Возможно, есть такая какая-то ситуация, что человек предполагает, что как-то выйдет, но в этом тоже не уверен. Здесь вот больше какая-то неуверенность в своих собственных силах и возможностях. Человек вам об этом не решается сказать. Кто... Так, кто, кто это там сам не знает. Здесь может такое проигрывать, что сам человек особо не в курсе о том, чем он владеет. Но здесь больше, конечно, материальной позиции, нежели в чем-то еще. То есть здесь, здесь могут проигрываться деньги, недвижимость. То есть человек не знает, что у него есть недвижимость. Тоже может сказать об этом здесь очень сильно говорится. Но я не думаю, что это у всех проиграется. Здесь может именно по такому сочетанию. Возможно, не особо в курсе каких-то дел своих семейных, либо денежных. То есть, возможно, человека не подрасчитал что-либо. Но здесь, да, здесь больше я вот дальше бы не сказала бы. Здесь именно по бизнесу, по деньгам, именно в реальной жизни. То есть, вот дальше нет. Вот это, наверное, те вопросы, которые здесь основные. Но не уверен в своих собственных силах, не уверен в себе. Возможно, возраст, возможно, кризис. Возможно, человеку хоч хочется казаться чем-то лучше, чем-то выше, чем вы там думаете. Но такого не происходит. То, то есть вот такого момента тоже присутствует. Может, это проигрывается как низкая самооценка, либо переоценка возможностей, силы и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, говорю о должности. Ну, здесь тоже, но я бы здесь, я бы не сказала копления, здесь я не вижу копления. Здесь нету накопленности, ну но... откладывание денег на что-либо, ну, не, не, не сказала бы немножко. Нет, вот здесь вот одна карта, и тогда бы, да, заначка, заначка, заначка обязательно, но нет, нет, здесь не заначка, немножко... Не заначка. Возможно, бывшая заначка, но которую вы и не знаете, и знать не знаете, и которая уже давно. Ну, здесь тоже может тогда, окей. Ну, та, которая вы не знали, и не знаете, и не узнать никогда. ладненько дорогие. А дети, дети. А здесь нет про детей, дорогие мои. Ну, вообще. Ну, то есть здесь больше у нас серофанд четверка. То, что имею не умею да? То, что наплодил, не наплодил. Ну, пажик хоть один бы должен выскочить. Ну, хоть где-нибудь, где-нибудь, какая-нибудь связь, даже связь. Я бы здесь не сказала в таком сочетании, что связь скрывает. Пятерка жезлов, семерка. Вот пятерка жезлов просто сбивает вот с этой, с этой меня. Меня вот именно пятерка смущает, пятерка жезлов. Почему? Обычно она не относится к связи, обычно она не относится к водовороту увлечений. То есть есть здесь водоворот увлечений, да, но пятерка, пятерка жезлов мне не говорит о водовороте увлечений. Мне больше говорит она с аэрофантом, что здесь какая-то обделенность в жизни, но не дополнительные связи. Вот, вот, эта, вот эта карта мне как раз-таки придет вот это сказать. Возможно, неправильные шаги в жизни, вот и только так. Окей, неправильные шаги в жизни. Это общее, но детей я не вижу каких-либо. Вот. Поэтому нарисовывается треугольник. Тройка чаш – это единственная карта, которая подтверждает какие-то треугольники и тому подобное. В статусе не в статусе, что он не решает сказать: нету здесь женщин, здесь нету женщин, здесь нету такого: э -э здесь нету еще одной хотя бы, ну хотя бы двоечки, ну хотя бы какого-то сигнификатора женского. Здесь именно о мужчине, здесь не касаемо каких-то связей. Здесь касаемо именно самого человека, его жизни, его решений, его подвигов. То есть, но касаемо каких-то... Ильна сходил налево, тоже, не, вот, к сожалению, я не буду здесь такого говорить, потому что здесь такого нет. Здесь нету ни семерки. Да, тройка чаш, но она не показатель всему, что обязательно. Тройка чаш у нас иерфант, и, и вот здесь больше сила император. Здесь говорится о самом человеке, Ну, я не вижу здесь... Какого-то треугольника безбашенного, что здесь больше, как и семерка, и пятерка. Неуверенность в себе. Не уверен в своих собственных силах. Возможно, человек вам обещает, либо что-то хотел бы для вас сделать. Я даже не удивлюсь, но человек не уверен в этом. Поэтому здесь не вижу я треуголков. Вы, не знаю. Не вижу, это не подтверждение, если одна карта, ну, была бы там явно, давайте, семерка мечей, была бы там какая-нибудь, две дамы где-нибудь, выскочила хотя бы, пажик, сила, но сила и так выскочила. Что у нас? И все остальное, да, Ник? Давайте. Ну, еще бы двойка жезлов была, вот, не знаю, влюбленные вот эта вся канитель, под канитель, и тогда бы я бы сказала: ну, там женщина какая-то. Вот. Жадинка еще тут. Окей. Давайте дальше. Вот, вот не решается о чем-то сказать. Здесь больше как не вера. Возможно, также закомплексованность. Тут, кстати, тоже может проигрываться очень сильно, поэтому я не удивлюсь. Но здесь каких-то третьих лиц, что по тройке чаш все третьи лица, немножко не с этим смыслом. Я бы сказала тройка чаш то выпала сюда. Тройка чаш как подтверждение э -э -э -э. и всяких возможностей по семерке чаш тузу жезлов, а там пятерка жезлов. Потом Ирафан Сила, а потом мы рядом с императором семерка Пентакли с Луной, но ну, нет. Поэтому вот, короче, как-то. А, давайте дальше здравствуйте, кто выбрал красный вариант, о чем он не решается вам написать, сказать, о чем он вам не решается написать сказать. Восьмерка жезлов, десятка жезлов, смертушка, туз мечей. Так. так, десятка. Уф, уф, уф, уф, уф. Трактовать можно по-разному. Немножко это меня немножечко смущает. Смучает меня немножечко. Ой, и сильно смущает. И меня очень сильно это смущает, особенно вот это вот это сочетание четырех карт: смертушки, туза и луна и восьмерка. Ну то есть смущает, конечно же, больше. Я думаю, некоторых здесь людей, кто посмотрит на меня. Ну здесь здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, ладненько. Ну, здесь, а здесь поклонники того, что человеку плохо, это прям, наверное, будет плясать, отплясывать жигу-дыгу. А, если бывший, если бывший, если, если вы хотите зла, то вперед с песней, можете уже радоваться. А, а, ну, бывают же такие люди. Ладненько. Кто-то здесь чем-то прям не вышел. Ладненько. Давайте. А, первое, что здесь мне прямо-прямо в глаза, в глаза. кто-то здесь... Так, «туз мечей с луною». Так, дорогие мои, вот прям сразу, если у кого здесь мужчина уверен в каком-то утверждении, человек не уверен вообще... Давайте так, ну правда, здесь может именно скрывать, о чем он не решается вам сказать. Возможно, о каком-либо своем выводе. Возможно, если вы держите вместе какие-либо отношения, либо что-то вместе, то человек вам не решается сказать о своих сомнениях. Вы можете, в принципе, это прочухать, если человек, допустим, что-то вам не сказал. То есть при общении с этим человеком, если для него обыденность что-то сказать в ответ, то человек может промолчать, потому что человек не уверен и, возможно, думает, что что-то не выгорит. Здесь может такое именно быть каким-то сомнением по поводу чьих-то идей. То есть человек не решается вам сказать, что он сомневается в чем то Он не уверен в своих идеях, возможно, даже в своих словах и в некоторых действиях. То есть немножко здесь у вот тех, кто, допустим, там, замуж не встерпёшься, дела, все, и потом вот это слышите, я думаю, это будет очень грустно и печально. Но здесь я бы сказала больше неуверенность, конечно, если вы какой-то быт, либо что-то делите вместе. Вот я бы, а я бы обратилась немножко к этим людям. Возможно, кстати, человек, кто-то здесь из мужчин, ну давайте сразу, не особо зарабатывает, сколько вы. И может по этому поводу тоже как-то комплексовать, либо как-то унывать. Кстати, это раз. Ну здесь может такое быть. Если, если кто-то ждет от каких-то решений, либо разбирательств, либо судебную, здесь, здесь и могут проигрываться невера в какую-либо инстанцию, не вера, что что-то одобрят, либо что-то будет именно так. То есть здесь больше о чем не решается сказать вам мужчина. В общем плане о своей вере, о своих мыслях, о своих каких-то вещах, которые теребонькают его душу. Поверьте, если если кто-то, давайте про душу пока не будем, если кто-то вы имеете с этим человеком какие-либо отношения, человек очень сильно не уверен, разочарован в чем-то и не понимает, возможно, вас в, и в своих собственных действиях, либо в ваших же действиях в каких-то моментах. Поэтому, дорогие мои, вот здесь немножечко как-то неуверенность именно в речах, в мыслях, в действиях других людей и в своих собственных, то есть именно в действиях. То здесь больше вот о чем не решается вам сказать. Возможно, нечем человеку поддержать, потому что он не уверен, допустим, в ваших силах и то, что вы можете. Здесь тоже такое, кстати, может проигрывать, что человек не уверен в вас самих. В ваших, возможно, заработках, либо в ваших денежных каких-то ресурсах. Возможно, даже неуверенность именно в вас как в женщине, то, что вы имеете. То есть здесь тоже могут, кстати, проигрываться. Также здесь очень сильная печаль и огорченность по поводу своих мыслей. Может, человек что-то задумал что-то думает, и от чего очень сильно огорчается. Свои мысли не раскрывает и не говорит о том, ничего печалит его. Ну, вот здесь вот я бы сказала больше как-то так. В плане, если разрывы сердец и тому подобное, я не могу сказать. Здесь у нас королева жезлов, пятерка, и, и девятка. Поэтому вот здесь больше неуверенность в мыслях, в действиях, в словах, в вашем статусе, возможно, в ваших деньгах, и то, чего вы решите для себя, и в каких-то все-таки вот изречениях, возможно, инстанциях, и также... Человек это очень сильно печалит и как-то задевает то есть вот это какая-то вся невера. То, что вот это то же самое, что я вот сделала столько-то, столько-то, а зачем я сделала И вот голову себе вот мотать-мотать голову, наматывать на всякие интересные дела, вот об этом человек тоже может. А о своих печалях вам не сказать, кстати. Так что, если что, человек, возможно, у некоторых мужчин есть какая-то печаль, что терроризирует их души, что, в принципе, не решается вам сказать. Если бывший, то также какое-то страдание присутствует. Но здесь нет особо любовной тематики. Ну, здесь, возможно, кто-то чем-то просто не выше. Ну и кому-то о своих каких-то переживаниях, возможно, человек утаил. Тоже может, кстати, такой проигрываться. О своих мыслях. Вот, человек вам не решается сказать, Поэтому вот, короче, как-то так. Здравствуйте, кто выбрал черный вариант, о чем он не решается вам сказать, написать. Рыцарь, чаш. Ой, прям порадует. Королева Пентаклей. Восьмерка. Кто-то здесь маменькин сынок, кстати. Ну ладно человек может не решаться вам сказать, кстати, о своей семье. Вот здесь о женитьбах, о женах, о женщинах. Вот здесь вот, дорогие мои, вот здесь вот, да. Здесь могут что налево? Направо. <с> на десятое, на пятое. Вот здесь и про детей можно увидеть. И то, что... Вот что-то человек... Вот здесь поступки <с> не решается вам сказать о своих поступках, о том, что прошло-было, когда да, то что, если любовники, то не удивлюсь, жены. Если жены не удивлюсь, любовники. О а чем наш современный век? Все возможно. Дети здесь, о статусе, о поступках здесь человек не решается вам сказать о том, что когда-то что-то сделала, возможно, о очень сильно плохих повинностях, возможно, о том, что у кого-то здесь какие-то родственники присутствуют, а зачем оно вам надо говорить? Вот здесь позиция у нас чисто любовные, любовницы, жены, мужья, похождения, всякие правы налево, возможно, просто ужасный поступок, либо просто, возможно, связанный с некой дамой, не обязательно допустим, это кто-то там из либо любовниц может кто-то с чем-то снабдила он там за счет этого там вам лоб построил вот поэтому вот здесь вот вот все это здесь прям из разряда плохие поступки это здесь плохиши дорогие мои здесь есть что стыдиться, здесь есть что не стоит говорить благородили дети здесь кстати очень даже могут быть дорогим а вот здесь дети честно могут быть очень-очень чьи-то дети о чем-то, поступках других детей, о своих детей, в детских поступках. Тут то тоже может, в принципе, такое быть, если не любовничество, детских поступков. Возможно, в детстве, которые были совершены либо его детьми. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот сама вот такая канитиль-то. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал а, зеленый вариант, о чем он не решается вам написать, сказать. Семерка мячей также, но, но... Но... Но... Здесь могут иметь денежные компенсации. Здесь, кстати, здесь есть возможности. Может, человеку что-то предлагают. Может, какую-то новую работу, либо еще что-то. Возможно, подведение каких-то итогов, возможно, не говорит о чем-то, Если человек во что-то вливает деньги, может, кстати, не говорить об этом. Возможно, вливает в чего-то, в биткоин, да-да. Поэтому -да. я прям сразу говорю о его действиях. Сейчас, данный момент, человек может не говорить и умалчивать. На коплениях-коплениях, ну, я бы не сказала, но вот здесь больше о действиях, совершаемых. И, Но больше, конечно, касаемо работы, денег, увлечений, а, вот здесь я бы сказала больше как... Да, возможно, что здесь... Ну, человек поступил, потому что так вот он захотел, вот дорогие мои, вот здесь именно поступка, которые совершены сейчас и обдуманно и осознанно. Там вот, третий был неосознанный особо поступки и тому подобное по какому-то эффекту. А здесь именно немножко есть целенаправленных действий поступка, потому что я так хочу. И вот здесь немножко может не договаривать о том, чего он хочет тоже, кстати, такой как варианты по отношению к вам, либо с вами, либо к жизни, потому что вот здесь именно как немножко все-таки действия, как здесь и сейчас, возможно, потому что а зачем вам надо знать и чтобы чтобы поспокойнее вы были и все было между вами спокойнее так и Давай оставим, мило. А зачем вам это надо? Потому что, возможно, какие-то вклады, возможно, какие-то вещи, куда он куда-то что-то тратит, либо на что-то, что он откладывает, тоже можно, в принципе, сказать. Но смотрите, ну, человек действия какие-то производит, но особо вам об этом не говорит. А зачем вам это надо вообще? Поэтому вот, возможно, что-то человек где-то просчитался, тут тоже о каких-то просчетах, но это тогда какие-то фатальные немножечко ошибки, которые очень сильно от всего зависят. Тоже могут проигрываться, но тогда это больше на сейчас время, нежели немножечко как следует. Вот тот вариант о прошлом, о том, что было совершено, а здесь о том, что совершается, либо сейчас, либо совсем недавно. Здесь немножко как пахнет, прям вот прям, чуть-чуть, прям, прям, прям-прям. Что было совершено когда-то вот недавно. По семерке, по силе, по семерке мечей, по девятке жезлов, поэтому я и сказала именно недавно. Действия такие активные, король жезлов, причем, действия активные, действия не прошлое, действия по какому-то своему хотению. Не любовницы здесь нет. Здесь больше а может скрывать что-то. Дополнительные счета, дополнительные вещи, которые не стоит вам знать. Вот я бы сказала, как. Дополнительные хотелки. Вот. Ну, здесь вот какой-то такой момент. Но именно то, что присутствует в жизни человека. Возможно, дополнительные какие-то увлечения хотела. Хотелки увлечения здесь сейчас тоже не говорит. Допустим, увлекается он этим, а не сказал. Поэтому вот здесь вот, короче, как-то так. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Желаю вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на спонсорство. У нас тут стрим, все дела, можно дополнительно. Хочет он какую праздника, так и не скажешь. Поэтому вот, короче, как-то так. Поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.